Уважаемые односельчане Николай Петрович Полконов, улица свердного дом 63А. Двери открыты, не закрываем. Я хотел бы от... От... Как, вернуть вас к теме сегодняшнего заседания нашего. Вот то, что вот здесь вот у нас светится, рассуждается и уводится, я считаю, по моему глубокому убеждению, от сути вопроса. Я внимательно слушал, если там что-то, вопросы есть, вон камера работает. Ссылки были на президента, нашего действующего, ссылки были на премьер-министра. И упоминание того, что вся эта сегодняшняя реформа, о которой говорили на Светоче, в Густамесове, у нас сейчас мы разговариваем. Она еще не совершена. Она не совершенна, но нам ее предлагают. Вас это не, не настораживает? У нас премьер-министр, вы его, может быть, в прямую не озвучивали, а я его по телевизору внимательно слушаю, каждый день почти наслаждаюсь. Ох, мы приняли закон! Он у нас неудачный, но он закон. Это что это как так? Я так, думаю, ну, простите. Как можно принять неудачный закон, а жизнь подскажет, и мы будем вносить в него правки? Иди, вашу мать. Извините меня, я по-русски говорю, по-костовский и по-сверхуский. Разве так можно принимать законы? Разве можно приходить к нам и говорить, ребята, голосуйте, идите нам! О! А если что не получится, мы потом травки несем. Это что, подходит? Это, это, это вы простите, мы что? Ш... Вы... Что у вас тут? Подопытные. Устал. Вот С, с 91-го года устал быть этим кроликом. Сил больше нет. Хочу понять, так что... Вот что будет, если мы войдем в состав уважаемых людей? Вы нам говорите, я правильно понимаю, что о, на ноль помножим всю нашу администрацию, сэкономим 10 миллионов, и 10 миллионов пойдут куда? Простите, в ваш департамент. Ваш. И потом, что вы будете делать с этими 10 миллионами? Нашими. Сэкономленными. А вы их нам назад вернете. Да, Зачем? Это, погодите, это, это, это, это, да насколько ну можно вот эту морковку Берем говорить, нас, что, что мы все будет за, блин, быты, мы тут это все, вам все. А вы не трогайте нас. И не надо ничего возвращать. Вы знаете, ей богу хорошо живем. Вот и с Павла Анатольевичем с Ольгой просто дальше не чаем. Алексей Владимирович, староста деревни Степурино. Да, моя фамилия Олгин, я из деревни Степурино, дом 21. Очень приятно было выслушать так сказать, оратора. Я так понимаю, тема, просто я, это не моя специальность, муниципальное управление. Я хочу как-то подытожить, понять. Вот К нам привезли господина из Мантурова, он рассказал, что там... Хорошо. Я не знаю, сейчас, по-моему, еще господа. У нас товарища. Хорошо, к нам привезли товарища Изланторова. Он нам рассказывает, что там все отлично. Мы ему верим. Друзья, я так понимаю, наш выборный глава сейчас убивается, как бы. Он будет административной единицей, которая будет подчиняться непосредственно господину Исцицури. Тому кому, выберет Одна, народ. Тому, кому выберет народ. То есть выбирать мы уже будем не конкретно главу нашего седовского поселения, выбирать мы уже будем главу городского. городского округа. То есть коммуницировать мы будем, заметьте, не с выбранным человеком, с Павлом Анатольевичем, а с административной единицей, которая будет назначаться. Правильно? А, И лёшки. если он не будет выполнять распоряжений главы района, он будет получать административное наказание в виде выговоров, Решение премий, увольнений, правильно? Дисциплинарно. Дисциплинарно, правильно? Правильно. Дисциплинарно. правильно. Дисциплинарно. Если будет не выполнять распоряжение. Я вообще, честно говоря, не понимаю, кого не устраивает нынешнее территориальное устройство. Вот сейчас, здесь. Сейчас мы будем обращаться к господину Стецуре. Извините. Палдовать будет административная единица. Он не будет выбираться нами. Нам сказали, что деньги, вот как правильно предыдущий оратор сказал, будут возвращаться идти сначала в район, потом нам, наверное, чего-то вернуть назад. Я, честно говоря, это мое мнение, не верю в это. Ну, Мы это уже проходили, вот люди, которые постарше меня сейчас, здесь прекрасно помнят реформу, которую проходила в колхозах, когда колхозы угрупняли, делали один центр, а потом все эти вот маленькие деревеньки, они просто сейчас умерли. От этого объединения будут только хуже. И я хочу сказать, что 6 февраля 2019 года в поселке Красной Налоги был сход, на котором было принято решение о том, что выразить недоверие значит, администрации вот с этой вот непонятной какой-то реформой, которая приведет только к ухудшению. Это мое мнение, я могу высказать его публично. Эта реформа только приведет к ухудшению положения в нашем сельском поселении. По Несмотря на точнее. все увещевания, которые нам господ... товарищ из Мандура тут рассказывал. Я... И было вы... Вы... Вы... высказано мнение о том, что мы должны провести референдум или должны проголосовать, хотим мы этого или не хотим, нужно нам это или не нужно. Не какой то вот совещательный формат вот здесь у нас происходит, да? Давайте вынесем это на всенародный референдум. И пусть люди выскажутся и проголосовать всем жителям, кто за, кто против!